Влашега, всем привет! С вами Митя, 1500 и Лаура 2002. Поздоровайся. О, красава, молодец. Тойл сбил Бери, взяла задание. ты не взял. Ладно, я вернусь, как я возьму задание и приду к и Итак, я его сбил, снова и уже я наконец-то взял вот это задание. А я так тупил. Я даже не взял задание. Все, погнали синие ягоды собирать. В лес по грибы, по грибы, по грибы, по ягоды пойдем. Всё, это цензура. Я это зачеркну как цензура. Все. Вот это сообщение не читать. Давай собираем ягоды, вообще. Ты вообще почему такая... такая ленивая ягоды не собирает? О блин, ну ты впервые меня собрал, вообще огонь. Обычно я тебя впервые всего делаю. Ты, да, блин. Кстати, за этот Зэй, или как там его? Он, к сожалению, пропал без вести. Это очень печально. Я же заплакал, когда, он, когда его не было. Ну вообще на самом деле я нифига не пролакал. Вообще, давайте я убью двоих этих самых, хотя слишком маленькое видео будет. Мм, ч так залагало? Ч так залагало? Да, да неужели я не разлагала? Эй, селый кабан. Если убивать буду. Очень круто, стромно сел кабана. Такое ощущение, что он сейчас нападет на меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нафига! Psych. Кабаны вы тупые. Кабаны! Кабаны, надоели вы. Завершись. Все, мы сейчас пойдем мочить кабанов этих. Погнали мочить их. Неужели меня били. огонь. Лавра убила этого кабана. И мне засчитали, как я убил. мощный огонь. Группа рулит. Проклятый кабан. Ну чё, чё-то чё вы чё-то задохни, давай. ходи, кабан. Лавра, тебя засчитала? Типа два кабана убито, да? Тебя засчитала? О, всё, клёво. Тогда мы можем выполнять одно задание раз мы в группе блин, ну, обалдеть я у меня так, у меня так жестоко лагает, и у меня так много жизней вообще огонь вообще зависла все, вся игра зависла, вообще капец Лавра, давай, иди убей за меня кого-нибудь не лень убивать их нет, долго будешь их мочить Давай я его из избью. Своим ударом ярость емаю. Давай, вообще огонь. Вообще огонь. Тебя засчитала? Мне нет. Печалка. печалька, Печалька. Обломчик. Фейл, фейл, за фейл, фейл, за фейл, фейл, за фейл. За фейл, сам себя, за фейл. Сам себя и на. Оо, печалька. Надо было подождать. Не надо было воскрешение использовать. Лавре, сейчас за это задание нам дают два свитка воскрешения. Им можно воскресить друга из себя. Понял, да? Поняла, да, есть. Так. Вот у нас задание закончилось. И вообще я хочу сходить к Билбери. И на. И на восьмой или девятой минуте где-нибудь закончить видео. Так, вот такое в следующей миссии будет задание. Я его буду, новая миссия в серии. Вот такое задание будет. И я его сдам. Не знаю, когда с... следующая серия будет. Может сегодня, может завтра. Скорее всего завтра, потому что уже в 15.44. А мне еще уроки сделать. Ну ладно. Давайте возьмемся за дело, а то еще раз я ступлю. Хотя вообще можно их помочить? Несколько человек. Осенью а уже почти 8 минут шло. А ну молодец. Клево, вообще клево давай их на ужин Ведь нам пока это. Ладно. На этой ноте с дизайнером мы заканчиваем видео. И славы вот с этой девкой, вот этой вот, вот этой девкой мылим лайки, подписываемся и желаю удачи пройти. Эти миссии, которые я показывал. Всем пока. Ой, ну блин, простите, у меня лагает, поэтому. Всем пока. меня не сразу. Всё, всем пока. С вами был Лавра 2002 и Миссис То есть я. Всем пока.